вас, дорогие друзья, на моем канале. А сегодня я хочу представить вам новый а, газогенератор. А, газогенератор под названием с 1000 Он предназначен для очистки двигателей внутреннего сгорания от углеродистых отложений. А, газогенератор достаточно простой в обслуживании и в эксплуатации. Практически не требует никакого особого внимания к себе. А, достаточно лишь по мере необходимости доливать дистиллированную воду, так как дистиллированная вода является единственным расходным материалом. Эта версия газогенератора имеет систему воздушного охлаждения. В отличие от газогенераторов жидкостной системы охлаждения, этот газогенератор имеет некоторые ограничения по времени непрерывной работы. При максимальной электрической нагрузке газогенератор способен работать не менее часа после чего для его охлаждения потребуется приблизительно 20 минут для того чтобы газогенератор охладился и смог продолжить эффективно работать. При необходимости ограничив немного ограничив процентов на 10 на 15 потребляемую мощность газогенератор сможет проработать непрерывно до двух часов. но номинальное время работы этого газогенератора Час. Версия газогенератора с воздушной системой охлаждения предполагает использоваться там, где поток клиентов не слишком велик, где загруженность работой этого газогенератора будет а, умеренной. Коротко о технической характеристике данной модели газогенератора. Максимальная потребляемая мощность 4000 ватт. Номинальная производительность газа – 1000 литров в час. При необходимости газогенератор способен генерировать до 1400 литров газа в час. Наши газогенераторы можно использовать не только по прямому назначению, а также газогенератор может быть использован в качестве газосварочного аппарата. Для того, чтобы с легкостью изменить его функционал, вам необходимо добавить лишь несколько деталей. Для начала вам необходимо приобрести обыкновенную ацетиленовую горелку, рукава для подачи газа, их должно быть два, так как газогенератор производит чистый гремучий газ, а для сварочных работ чистый гремучий газ не подходит. Для того, чтобы смягчить пламя, водородное пламя газогенератора, необходимо добавлять углеводороды. Вот этот фильтр-осушитель будет Играть роль барботера-обогатителя. То есть вместо воды в него необходимо налить любые углеводороды. Это может быть ацетон, бензин-галоша или что-то аналогичное. Теперь нам надо все правильно соединить. Все, газосварочный аппарат готов к работе. Теперь пламя горелки вы можете изменять а, так, как вам это необходимо. Вы можете сделать пламя более жестким, либо мягким, либо абсолютно нейтральным. Для этого вам просто необходимо изменять а, пропорционально, пропорционально изменять составляющую газовой смеси, перекрывая подачу. Газа, наполненного, э, насыщенного углеродом, мы получаем окислительную смесь, в которой, большое, в которой присутствует большое количество кислорода. Добавляя углеродный составляющую, мы смягчаем пламя. Факел становится шумным, при этом качество сварки сварочного шва будет гораздо выше, чем без углерода. Газогенератор оснащен а, системой отключения подачи питания при возникновении избыточного давления внутри газогенератора. Это так называемая система безопасности. Работает она очень просто. Если расход газа ниже производительности газогенератора, соответственно, внутри газогенератора а, скапливается газ под давлением, чтобы не произошла нештатная ситуация, газогенератор будет включен. Сейчас я вам это продемонстрирую. Сейчас я перекрываю газ, газогенератор перестал работать. Открываю газ, он опять автоматически включится. Итак, приобретая наше оборудование, вы получите универсальное устройство, которое можете использовать не только по его прямому назначению, но и в качестве сварочного аппарата. Сварочного аппарата, либо устройство для пайки, обжига. И его также можно использовать там, где требуется открытое пламя для воздействия высокими температурами на те или иные вещества. Ну, на этом буду завершать. Благодарю вас за просмотр. Кому понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, и вы увидите еще много и много интересного. Пока!